Привет! Я бы хотела с огромным-огромным удовольствием вас пригласить на марафон «Возможности меня», который стартует 11 июля. Этот марафон будет проходить 7 дней. Он будет в очень удобном режиме, Кто, у кого есть ограничения по времени – кто не может лично приехать на ретрите, либо еще какие-то свои внутренние сопротивления для того, чтобы поучаствовать лично в ретрите. Этот марафон будет предоставляться запись, и он у вас будет не так много времени занимать. Но это не просто марафон, это марафон возможностей меня. Мы не только раскрываем наше начало, наш, начало нашего физического аватара. Но мы с вами раскроем и весь ваш генетический потенциал, который у нас есть в нас, в наших клеточках, на много-много-много-много тысячелетий. И это все в нас мы не просто, На этом марафоне будут не просто индивидуальные проработки, не просто будут те вопросы, на которые вы по каким-то причинам не готовы были себе ответить. Этот марафон будет настолько глубоко проработан, настолько глубоко будем прорабатывать каждого из вас, Насколько это возможно будет проработать онлайн, чтобы я вас не потрогала, не пощупала, не потискала, не пообнимала. Да, он действительно раскрывает ваш потенциал. Но я не просто хочу раскрыть потенциал, потому что мы все знаем, уже, наверное, на многих тренингах вы слышали, что насколько вы клёвые, насколько вы классные, насколько вы глубокие, насколько вы еще что-то. Это все классно, но как это достать? Вот я весь такой клевый, я это понимаю. Но вот здесь у меня не идет, здесь у меня не идет, здесь у меня не проходит. Что со мной не так? И как раз вот эти вот все вещи, вот эти вот маленькие нюансы, которые кажутся такие маленькие, из-за этой вот искусственно маленьким нюансом стоит целая жизнь нескольких поколений. И мы это все вытащим наружу. Мы не просто с вами разберем, почему вы так действуете. Мы разберем, что вам мешает действовать по-иному. Мы разберем, а что будет, если я буду так действовать? Что в вашей жизни изменится? Почему вы не готовы в тех или иных позициях? И если вы это четко будете знать, если вы, если вы абсолютно точно поймете, что... Что с вами происходит, почему именно такие загвоздочки, то я вас уверяю, вы очень четко начнете приходить к самому себе, именно к той жизни, именно к, той, к тем вибрациям, к тем ощущениям, к тому мировосприятию, которое вы хотите, которое вы истинно хотите. И это очень-очень легко реализовать. Поверьте, я вас жду на марафон ⁇ Возможности меня ⁇ который стартует 11 июля. И записываться на него уже можно прямо сейчас. Я вас жду.